Душа человека может воплощаться как в мужском, так и в женском теле. Как зависят качество и особенности души человека от того, от какого божества происходит душа изначально, мужское или женское божество, и какие особенности в связи с этим у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Есть. Хорошо. Спасибо. Значит, в одном вопросе много вопросов, попробуем их разделить, ответить на каждое, а потом все объединить. Да, действительно, есть такая легенда, теория. В общем-то, по этой легенде, теории и мы не строим свою мировоззренческую парадигму в школе, имеется в виду. Легенда заключается в следующем. О том, что душа человека не существует сама по себе. То есть это не субстанция, которая взялась ниоткуда. Душа человека ⁇ это проявление какого-то определенного Бога. Да, и легенда гласит о том, что когда боги создавали людей, они отщепляли от себя кусочек своего сознания. И это сознание становилось душой человека. При этом не душу свою они разлагали на части, а именно кусочек сознания. Таким образом человек, развивая свою душу, развивает сознание бога, приближаясь к нему. Когда душа человека берет в себя абсолютно всю информацию, которая есть в сознании бога, он соединиться со своим Богом, то есть, по сути, станет, вернется к своей исконной, исконной стихии. Также та же самая легенда говорит о том, что происхождение разнообразного количества божеств исходит всегда от некого единого замысла, то есть единого Бога. Вот, например, славянская легенда о происхождении и космогонии рассказывает нам, что когда Бог род захотел познать себя. Он разделил себя на части, и каждая эта часть начала свое путешествие в этом мире, свое свое в этом мире, так чтобы она отдельно от других частей и от своей основной материнской структуры получила самостоятельное развитие, самостоятельно набрала самостоятельного опыта, так вот возникли разнообразное количество богов, боги-управители, боги-устроители, боги-законы, боги-природы, совершенно разнообразные боги. У каждого из них своя природа, свое сознание, и сознание различных божеств послужило материалом для происхождения душ людей. Но задача перед каждым богом а соответственно перед каждым человеком остается прежнее выбрать себя настолько полный весь опыт, чтобы соединиться сначала со своим богом, который тебя произвел, а потом конечно же с единой, да, который включает сюда все вот такая древняя агностическая легенда. В общем-то на этой в теории и строится наша, в основном наша практика, практика развития сознания и практика развития души не абы куда развивать сознание, не абы зачем его развивать, а с пониманием, к чему стремимся, то есть есть конечная точка путешествия. Да? Она, конечно, очень далеко, но тем не менее надо к ней виктор. Да, исключиться. И вот по этому ветку мы и движемся. Логика подсказывает как раз в контексте ответа на этот вопрос, заданный уважаемой коллегой Полиной, что для того, чтобы взять опыт полный, надо побыть всем, и мужчины и женщины. Поэтому сознание Бога не имеет предпочтения к мужскому или к женскому, в женском теле воплощаться, и душе как следствие не имеет значения, в каком мужском или женском теле воплощаться. Речь идет о необходимом опыте. Если большое количество времени мы воплощались, например, в мужских телах, то рано или поздно придет время. Как бы, Докомпенсировать да, себе недостающий опыт, и наоборот. Вот. Выбирает ли сама душа, в каком теле рождаться, вопрос Неоднозначно, поскольку пока душа молодая, пока она проходит стадии своего развития, она в право выбора не имеет. Это что называется генератор случайных чисел и генератор, скажем так, стандартного распределения должно быть определенное количество мужчин в этом мире, определенное количество женщин в этом мире, чтобы выполнять заповедь плодитесь и размножайтесь, ну и прочее, прочее, чтобы не выдавать ни в одной, ни в другой части нездоровую конкуренцию. Поэтому пока душа молодая, пока душа проходит стадии развития, она может воплощаться и так, и так, но когда он уже набирает определенный опыт и может самостоятельно принимать решение относительно какого опыта и в каком теле ей хватает, то выбор тогда непосредственно может происходить за самой душой. И так душа позволяет себе и позволительному душе набирать в мужском или в женском теле родиться, чтобы добрать необходимый опыт, просто до компенсации себя до какой-то условной единицы, до какого-то условного целого. В этом контексте совершенно в другом качестве выступают перед нами сознания людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, как мы их теперь толерантно называем, да? а людей, которые воплощают, по сути, с мистической точки зрения, они воплощают в себе и мужскую, и женскую часть сознания. Подчеркиваю, не души, душа без а пола, мужскую и женскую часть сознания. Издревле считается, что сознание таких людей это сознание более совершенное. Чем сознание человека, склонного, имеющего пристрастие к собственному полу. Считается, что они могут быть всякими, а это значит, что их душа выбрала уже настолько много опыта, что тело и сознание, подстраиваясь под душу, не видят разницы. И в Греции такие, например, в древние Греции такие люди очень ценились, они считались как бы аватарами божеств, потому что только Бог может себе позволить воплотиться и в мужском, и в женском теле одновременно. В легендах это выражается как бог, который, например, мог легко менять пол. Например, бог логики. Он мог быть мужчиной и женщиной, он мог и женскую функцию выполнять, рожая, и мужскую функцию выполнять, выступая в качестве отца детей. То есть он мог быть и матерью, и отцом. В греческой легенде к такому антропоморфному существу подходит бог Аполлон совместно со своей сестрой-близнецом Артемида. Считали, что они были, ну если не сиамскими близнецами, да, это, ну, две половинками одного целого. И так далее. Нет. Если бы эта культура, культура андрогинности в, в нашем мире продолжалась, то отношение бы к людям нетрадиционной ориентации, геям, лесбиянкам и так далее, оно бы было несколько иным. То есть оно было бы естественным. Такие бы люди, наверное, как-то почитались. Но отношение к ним во все времена было разное, а с приходом христианства строго негативное. Это сыграло достаточно злую шутку с нашим сегодняшним днем, потому что сознание человека устроено таким образом, что если оно долгое время чего-то ненавидит, отвергает, ну, можно Фу, картинку, которая... Под, под, под, как У нас есть две крайности ненависть и любовь, да, для этого основы. Если сознание очень долго вкалекется в районе ненависти, значит обязательно будет маятник качнется назад в сторону любви. И наоборот, если мы очень-очень долго чего-то любим, маятник непременно качнется в сторону ненависти. Да, будет... И та, и другая точка зрения крайне не что характерно. Вчера мы с коллегами на стихийном факультете как раз разбирали вот эти вот понятия и возник вопрос относительно церкви, которая, христианской церкви, которая сейчас присутствует. Почему ей дано было право занять такую нелогично высокую позицию? То есть не по праву логичных кто они там? Подвижники, святые, они что чистотой своей просто по нет, с грязные по сути, существа с очень далеким развитием, Почему? Почему? в основном массово. Почему же сейчас к ним такое попустительское отношение? А вот как раз за счет того, что 70 лет их гнобили так же несправедливо, как несправедливо сейчас люди. То есть это обратный откат, это обратное движение, которое, к сожалению, неизбежно. А пока маятник этот коребается, да, в конечном итоге инерционная среда обычного человеческого мышления она позволит этому маятнику затухнуть рано или поздно, если его не раскачивать специально, он замрет на нулевой точке, и отношение к, тому, к тем же священнослужителям, если специально подчеркивает этот маятник, не раскачивает, в конечном итоге будет абсолютно ровное. Но есть и есть с геями и прочими людьми нетрадиционной ориентации произошло приблизительно то же самое. Сначала их любили, превозносили, пришло христианство, их начали ненавидеть, сейчас маятник опять качается назад, то есть их опять любят, причем любят совершенно уже другого качества. Но это что, с точки зрения обычного человеческого обывательского мышления. То есть человеческое сознание инертно, и оно само не понимает, почему оно раньше геев и лесбиянов ненавидело, а теперь вдруг начинает к ним относиться так толерантно, и эту толерантность просто прет впереди самого себя. Закон Маятника заставляет его чувствовать именно так. Но этот закон маятника никто не собирается останавливать. Все почему? Потому что сознание людей, которые умудрились одновременно чувствовать себя и мужчиной, и женщиной, по-прежнему остается несколько более высокого уровня. И в оккультизме считается, что больших успехов в магии достигнет именно тот, кто может быть и тем и другим. Вот парадоксально. И тем и другим. Для того, чтобы но также в магии есть определенные правила. Для того, чтобы сила твоя не расплескалась, для того, чтобы действительно ты стал тем, кем можешь и достойным быть, все происходящее должно находиться в тайне. То есть оно не должно расплескаться. А то, что происходит сейчас, это вычурное, это показно, это демонстрация своей инаковости в самой ужасающей, в самой плебейской форме которая только может быть, а это моментальное нивелирование всех достижений сознания, которое доросло до состояния андрогинности, и сейчас оно выставляет свои гениталии наружу, говоря, смотрите, какой я, вот у меня есть вот это вот качество, да? не понимая, что качество, за этим качеством стоит очень много прожитых жизней, и сейчас те, кто участвует в этих гей-парадах и настаивают на том, что они были, Сама формулировка, думаете, да? они сейчас моментально обнуляют себе несколько десятков жизней, которых они добивали своего магического мастерства, которые не добивались в качестве антрогенности. Лишь только те, кто умудряются и понимают, в чем проблема и в чем смысл, сохранять это все в тайне, демонстрируя невыпукло, те еще имеют тенденцию и шанс сохранить как бы свои достижения в достаточно большому времени. Знаете, просто валить. Да, а эти просто опять обнуляют свою бытийную массу, и в следующем воплощении опять придется начать все сначала, причем с очень низких, очень печальных позиций, мягко говоря, печальных позиций. Например, они родятся в семье религиозных фанатиков, где вынуждены будут проходить через этот религиозный фанатизм, причем религиозных фанатиков, которые, например, унижают женщин. То есть родилась девочка, все. Катастрофа. Это будущая работа не для Гарева в лучшем случае больше от нее ничего ждать не придется. Им придется испытать все унижения, связанные с поводом. Если они кичились им в этой жизни, то в следующей жизни им предоставится возможность продемонстрировать стойкость скажем так, своего пристрастия к своим половым особенностям. В результате просто высокого сознания, ни развитости они себя так демонстрируют. Нет, это, и... это провокация на самом деле. Все они купились они... на эту провокацию. Да, совершенно верно, они купились на эту провокацию. Это как гусы как индейцев в обмен на золотые слитки. Да. Есть возможность получить славу и преференции на халяву. Есть, но кто уж устоит, не устоять, тяжело очень. Сознание оно доходит до определенного рода воспоминаний и осознает свою сущность только, скажем так, немножко в нетрадиционном ключе, вне, вне, вне культурного слоя, только тогда, когда приходит время. Как правило, это время наступает где-то после 40 лет, то есть когда уже сформирован опыт сегодняшней жизни, немножко есть понимание культурной следы. Тогда тот же андроги, дойдя до определенного возраста, испытав внутри себя все страдания, связанные с этим процессом, понять вниманием самого себя, после 40 лет приходит к пониманию, что это все не случайно, и тогда приходит и возвращаются к человеку воспоминания, какие жизни он прожил, в каких телах, почему так и почему сегодня у него получилось совместить и то, и другое. Но культурная среда, она ведь очень не хочет возвышения кого-то над ней. И, пользуясь силой, которая контролирует этот маятник, пользуясь ситуацией, они прекрасно понимают, что сейчас качнется в сторону любви, и если после против ненависти у тебя есть устойчивые уже алгоритмы, работанные, как противиться тогда, когда тебя ненавидят, как выживать, когда ты иной, а тебя ненавидят. Это мы все уже очень хорошо научились в средние века. А вот как выжить, когда тебя любят, как сохранить собственную стойкость, когда тебе говорят на, обиде все на халяву, ты такой ой какой-то. Вот как от этого устоять? Вот эти медные трубы еще никто никогда не проходил. Вы ну, единицы. И вот эти единицы они должны дойти до финала. То есть это вселенская неестественная любовь, это не что иное, это а провокация системы. Если тот, кто устоит и против любви, сможет подняться дальше до магии, а все остальные рухнут вниз.